Продающее видео работает стабильно, хорошо и надежно. В отличие от менеджеров, в отличие от контекстной рекламы, когда у вас есть деньги, есть посетители, денег нет, посетители перестали приходить. Поэтому продвижение продающего видео дает вам гарантированный и стабильный результат. И это можно посмотреть на многих кейсах. Допустим, мы писали обзоры видео а, про велосипеды, и эти обзоры работают сейчас, спустя уже два, а может даже и три года. Хотите узнать больше, обратитесь к нам по этим контактам либо задайте вопросы внизу этого видео. Пишите, звоните, приходите, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».